Когда вы смотрите на Россию, Путин выглядит во многом как царь. Это не случайно. Это культура власти и культура традиций. Когда я смотрю на свою страну, Соединенные Штаты, это полудемократическое, иерархическое, российское общество с преобладанием белых, которое стремится сохранить привилегии элиты. Именно так она создавалась в 1787 году. 1787, это была рабовладельческая, геноцидная страна, убивающая коренных американцев ради белой культуры, но удивительно, что она до сих пор так выглядит, даже если мы сейчас намного разнообразнее. И еще одно замечание, которое я бы хотел сделать о демократии, потому что мы находимся на форуме демократии, и где мы относимся к демократии как к благу. Самой жестокой страной в XIX веке была, пожалуй, первая или вторая демократия мира, и это Великобритания. Вы можете быть демократами дома и безжалостными империалистами за границей. Самой жестокой страной в мире с 1950 года были Соединенные Штаты. Джефф, Джефф, давайте, Джефф, остановитесь. Сейчас же Джеффри, я ваш модератор, Джеффри, этого достаточно. Ну окей, я все.